Ну что ж, на сцене команда КВН 12 ⁇ школа номер 12. Добрый вечер, дамы и господа. Вас приветствует команда КВН 12 ⁇ Ну как дела? У кого что нового? А я себе сегодня татуха набил. А почему яйцо? Жду, когда вылупится. А у меня тоже татуровка есть, но в зале настолько горячо, что орел не вылупился. Ну, если с новостями все, тогда мы начинаем. Okay. Не так давно в Челнах прошли выборы, но никто не знает, что и в битьках выбирали мэра. Представьте, как это было. Чики-брики, пальчик выкинь. Поздравляю моего бритьков. Ура! Okay. Год и все детки перед утренниками Деда Мороза готовят стихи или песни, а вот как это выглядит на Кавказе. Ну давай, сынок, рассказывай. Заслужил. Держи травмат. Okay. Брики, брики, пальчик, выкинь. Поздравляю, теперь вы президент Битьков. Ес! Okay. Знаете, нас к игре готовила педагог-организатор, и этот номер придумала нам она. Если слово песня воспринимает буквально. Натуральный блондин, на всю страну такой один и... стали-то дайте подместить нет. нет я тучи разгоню руками дом 2 будет длиться вечно нет. почему так жесток снег Вы что делаете, а? музыка нас связала, okay. команда Квн двенадцать плюс, спасибо,